Приходит мужик с утра в поликлинику и с порога кричит: "Доктор, не поверите, я с утра просыпаюсь, а у меня три яйца! Доктор, ладно, поспокойней, неделя только началась, сейчас все посмотрим. Садитесь, снимайте штаны. Тут одевает перчатки, смотрит и говорит: "Да нет, вроде два, все хорошо. Доктор, я вам правда говорю. Ух, ладно, сейчас заведующего." А, поликлиники позову, приходит заведующий, смотрит и говорит, да ладно тебе, мужик, ерундой это страдает, все у тебя здесь нормально. А мужик такой опять, ой, слушайте, а муж куда, куда оно делось, а? Он говорит, ой, слушайте, ладно, сейчас я вам профессора позову. Приходит профессор, смотрит и говорит, слушай, мужик, да все у тебя нормально, иди отсюда Домой. Тот возвращается домой и встречает друга, который спешит на работу и говорит, слушай, а ты что такой рань-то в больницу ходил? Ой, слушай, понимаешь, встал рано, не спится. На время посмотрел, на работу еще рано, думаю, дай схожу в поликлинику яйца почесать.